Добрый день! Сегодня мы рассмотрим расчет стоимости автомобильных дорог, состоящих из участков, имеющих различную категорию дороги или сложность проектирования. Рассмотрим пример расчета стоимости такой дороги, состоящей из нескольких участков. Категории дороги определяются по документу ГОСТ Р. 52-398 2005 года. А таблица категории сложности проектирования автомобильных дорог приведена в технической части к разделу 4 справочника СБЦ 0128. Для того, чтобы открыть техническую часть, на панели инструментов нажмем кнопку «Показать техническую часть», раздел 4. И вот здесь мы с вами видим таблицу категории сложности проектирования, а также в этом разделе указана формула э, расчета базовая на проектирования автомобильной дороги, состоящей из участков, имеющих различную категорию дороги или сложности проектирования. Особенность этой формулы заключается в том, что пара... стоимостной параметр А у нас делится на общую протяженность э, дороги и умножается на протяженность участка, имеющего конкретную э, категорию сложности или Категорию дороги. Показатель B умножается на протяженность участка. Каким же образом применить указанную формулу при расчетах в системе ПИР? Закроем окно технической части. И в окне осметно-нормативной базы мы выбираем расценки, которые будут определять стоимость проектирования каждого участка дороги. Например, у нас будет автомобильная дорога категория 1В. Четырехполосная, состоящая из четырех участков различной категории сложности проектирования. Первый участок у нас с вами будет протяженностью 4 километра и первой категории сложности проектирования. Двойным щелчком выбираем расценку. Второй участок у нас с вами будет протяженностью 5 километров и второй категории сложности проектирования. Третий участок будет протяженностью 7 километров первой категории сложности проектирования. И второй участок протяженностью 9 километров второй категории сложности проектирования. После того, как все нужные расценки попали в список выбора, мы закрываем окно сметно-нормативной базы и расценки добавляются в смету. Все расценки у нас с вами имеют формулу расчета А плюс Б умноженное. На x. При добавлении таких расценок в смету, x заданное на каждой расценке сдается равным минимальному значению для интервала для натуральных показателей, которые приведены в расценке. Таким образом, для первых двух расценочек у нас с вами x заданное установилось равное двум потому что интервал у нас идет от 2 до 5. А на третьей и четвертой расценке у нас с вами установилось их заданное 5, потому что интервал у нас идет от 5 до 10 километров. А наша задача сейчас пройти по всем строчкам и установить протяженность каждого участка. Сделать это можно внизу в детальных формах в закладке строка в поле x. То есть для первого участка для первой расценки мы устанавливаем протяженность 4 километра. Для второго участка 5 километров. Для третьего участка 7 километров. И для четвертого участка 9 километров. Теперь нам нужно преобразовать формулу расчета каждого участка с учетом протяженности всей автомобильной дороги. Это можно сделать вручную в каждой строке. Для этого внизу в детальных формах в закладке строка следует установить флаг полный Х и в поле рядом внести значение протяженности всей дороги, например, 25 километров. Таким образом мы увидим, что на текущей расценке Формула расчета у нас с вами преобразовалась в соответствии с той формулой, которая задана в технической части. Но ум, участков дороге может быть э, достаточно много, поэтому удобнее выполнить это действие с помощью групповых операций. Выделяем все строчки сметы двойным щелчком, либо сочетанием клавиш Ctrl-A, Далее заходим в пункт меню ⁇ Групповые операции ⁇ и выбираем пункт ⁇ Назначить полный х ⁇ И устанавливаем протяженность всей дороги. 25 километров. Окей. А таким образом мы с вами увидим, что все выделенные расценки у нас с вами пересчитались согласно формуле, указанной в технической части. 4 раздела справочника СБЦ-0128. После того, как вы рассчитаете все строчки вашей сметы, следует обратить внимание на то, что справочник СБЦ-0128 «Автомобильные дороги общего пользования» был выпущен в 2007 году, то есть до выхода методических указаний 2009 года. И соответственно коэффициент стадийности у него еще имеет старое значение, то есть не составляет 40%. Для того, чтобы в этой смете установить на всех расценках коэффициент стадийности 40% для проектной документации, мы можем опять же воспользоваться функцией «Групповые операции». Выделяем все строчки сметы с помощью клавиш Ctrl-A, например. Заходим в пункт меню «Групповые операции», назначить значение стадии. И выбираем первый пункт «Задать соотношение проектной документации и рабочей документации как 40-60». Окей. Теперь во всех строчках нашей сметы установлено значение коэффициента на стадийность 40%. Спасибо за внимание. С вами была Забой Алла отдел сопровождения компании Инфострой.